Привет всем зрителям и подписчикам моего канала, в этом видео я покажу, какие дорогие и редкие монеты Украины я купил в этом месяце у своих подписчиков и на сайте Violity. Хотите узнать, какие монеты Украины стоят дорого, подписывайтесь на мой инстаграм, там я регулярно выкладываю фотографии редких монет и таблицу ценных монет Украины, ссылка будет в описании. И, конечно, подписывайтесь на мой канал для получения интересной и актуальной информации про редкие монеты Украины и их цены. Ну что, поехали! Первая монета от подписчика – это 50 копеек 2001 года. Это очень редкий год монеты. По цене сейчас глянем на Виолити. Она стоит от 900 до 1500 гривен, в зависимости от состояния монет. Следующая монета – 10 копеек 2001 года. В идеальном состоянии она из набора и стоит почти 1500 гривен. Следующая дорогая монета Украины это 50 копеек 2003 года, которая делалась специально для набора. Она стоит 2393 гривны, вот такую мы видим продажу. Дальше 25 копеек, которые уже не встретить в обороте, и они изымаются. Кстати, вы, если найдете такую, не сдавайте ее ни в коем случае в банк. Ну, найти ее довольно сложно, так как она недавно появилась на нумизматическом рынке. Она стоит около 500 гривен. Ну, видите, у меня в коллекции уже есть. Следующая монета, 1 гривна, вроде бы обычный год, 2003, но она в идеальном штемпельном состоянии. Стоит от 200 гривен, потому что она была из набора. Обычные монеты, конечно, тоже будут стоить, но немножко позже и только в идеальном штемпельном состоянии. Вот еще монеты от подписчиков, те, кто написал мне в инстаграм. 1 гривна 1995 года. Это классика. Тираж этой монеты всего 52 тысячи штук. Она довольно редкая. Если у вас, кстати, такая есть, пожалуйста, пишите мне. Цена формируется от состояния монеты. Конечно, если монета в идеальном штемпельном состоянии, без ударчиков, она будет стоить дорого. И гривна 1996 года я тоже покупаю, но ну, хотя бы от 2-3-5 штук. И цена тоже зависит от состояния. Я к себе, кстати, в львом положил в идеальном штемпельном блеске взятую из набора ее цена может быть около 700 вообще гривен но ну, а так они стоят конечно гораздо гораздо дешевле так как тираж у них миллион штук а вот такую монету нашла моя подписчица анна это 1 гривна 2018 года она попалась просто в копилке и была получена на сдачу в транспорте у меня кстати есть подобная монета 1 гривна но старого образца с не чеканом Друзья, если вы встречаете вот такие интересные непрочеканы, такие монеты, пожалуйста, пишите мне в инстаграм, я с радостью вас приобрету для своей коллекции. Они могут стоить от 100 гривен до 500 или еще больше, если супер какой-то редкий непрочекан. Спасибо, что посмотрели это видео, поставьте лайк, если вам было интересно узнать, какие монеты стоят дорого. Также ссылочку на сайт Violet я оставлю в описании. Если вам будет интересно продать свои монеты или купить что-то в коллекцию, обязательно заходите и регистрируйтесь. Спасибо всем, кто посмотрел это видео и до новых встреч, друзья. Всем пока!